Деньги любят счет. Сколько в мире существуют товаро-денежные отношения, столько остается востребованной профессия бухгалтера. Первые счетоводы появились еще в Древней Индии. Сегодня часть рутинной работы с цифрами взяли на себя компьютерные программы. Но для профессионального ведения учета и анализа деятельности предприятия по-прежнему нужны специалисты с образованием и опытом. Квалифицированные бухгалтеры. Бухгалтер. Какой он современный бухгалтер? Прекрасно знает экономическую теорию, бухгалтерский учет и финансовую отчетность. Разбирается в налогообложении, в отраслях права, регулирующих экономическую и предпринимательскую деятельность. Владеет методами анализа и статистики. Ответственный педантичный с аналитическим складом ума и отличной памятью. Свободно пользуется компьютером, способен надолго сосредоточиться на одном деле и при этом быстро переключаться между задачами. Бухгалтер знает все, что происходит с денежными средствами предприятия. В его ведении все расходы, прибыль и убытки организации. Он рассчитывает заработную плату, сдает бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность, предоставляет руководству информацию для принятия управленческих решений. Бухгалтеры есть практически в каждой организации, будь то органы власти, промышленность, сфера услуг, образования и науки. Профессия бухгалтера – самая востребованная профессия. По подсчетам, по статистическим подсчетам профессии бухгалтера занимаются около 5-6 миллионов человек в Российской Федерации. Если есть предприятие, есть бухгалтерное предприятие. Маленькие фирмы могут не иметь бухгалтера в штате. Но так или иначе для ведения учета и составления отчетности приглашают его со стороны. Такой специалист может одновременно вести бухгалтерию нескольких небольших компаний. Причем делать это даже не выходя из дома. Профессиональная деятельность не предполагает повышенных требований к слуховому напряжению и физической двигательной активности. Работа происходит в бытовых и невредных для здоровья условиях, преимущественно сидя и за компьютером. Подходит людям с нарушениями слуха или опорно-двигательного аппарата. Вот в этой профессии есть возможность роста на том рабочем месте, на котором принят человек. Да? То есть он может повышать квалификацию значит, по разным направлениям, сопутствующим и углубляться в свою профессию. Бухгалтер может повышать квалификацию и развиваться как по горизонтали да, вот, вот эти знания, свои умения, компетенции, так и по вертикали. То есть он может изучить, допустим, введение бухгалтерского учета в коммерческой организации, в бюджетной организации, в различных отраслях народного хозяйства, в страховых компаниях, в банках и так далее. А по вертикали он может повышать свою квалификацию, изучить международный стандарт финансовой отчетности, пройти переподготовку и получить аттестат аудитора. Аудитор, финансист, экономист. Бухгалтер может реализовать себя в любой из смежных специальностей. И в каждой есть возможности для карьерного роста. Аудит по сути своей должности, по сути своей профессии, занимается проверкой финансовой отчетности. Ну, если так, в двух словах. То есть аудитор берет некоторые документы, касающиеся, правила финансовой деятельности, но не только. Проверяет их и выдает свое заключение. Кому интересны цифры, кому интересно копаться в этих бухгалтерских регистрах, то работа найдется у аудиторской профессии. Ну и страну можно посмотреть за счет фирмы. Путь аудитора, если рассматривать его дальше, в плане карьерного роста или профессионального роста, то это не открытие своего собственного агентства, а скорее уход в компанию какую-то производственную, и там уже занимать должность на уровне, там, может быть, бухгалтера, или там, главного бухгалтера, или финансового директора. Ну, что-то такое. То есть на должности уже высокие. Ты тоже можешь получить востребованную профессию с достойным уровнем оплаты. Узнай, какие учебные заведения готовят бухгалтеров в твоем регионе. Полный список вузов и подробную информацию о специальности ищи на портале для абитуриентов. Поступай правильно.